Всем подписчикам привет! Показываю одно устройство, которое необходимо иметь каждому при центральном отоплении. 53, это температура моего радиатора, чугунного радиатора МС-140, 53,7. Это температура по верху. Температура по низу его, видите, 46 шесть. 45 градусов, это температура обратки. Вот эти 10 градусов я забираю из радиатора. У меня есть видео, в котором предварительно я показывал, за счет чего я циркуляцию увеличил, то есть при такой дельте я добиваюсь достаточно теплого помещения у себя в комнате. Это устройство для промывки радиатора и для спускания воздуха, больших потоков воздуха, которые могут содержаться в радиаторе. Это кран, кран на три четверти, имеющий ручку поворотную, который вкручен в пробку, нижнюю пробку радиатора, чугунного радиатора. И через который я э, вымываю весь шлам, который собирается по низу радиатора. Он содержится в теплоносителе и периодически забивает, прекращает циркуляцию. Для промывки э, у меня радиатор оборудован двумя кранами на подаче и на обратке. Я закрываю кран подачи, оставляя открытым кран обратки и пропускаю через этот радиатор, через низ, не более двух ведер воды. Каким образом? Я открываю поток. Слышите? Даже воздух бурлит, вот сейчас воздух удален и закрываю его потом. Для промывки достаточно пару ведер воды. Вначале идет абсолютно черная вода, собирается в этом радиаторе, который мешает циркуляции. Что из себя представляет это устройство? Это кран на три четверти, в который вкручена гибкая подводка стандартная длиной 60 60 сантиметров папа-мама а кран этот я могу прикрутить к любому другому радиатору у меня их два вверху радиатора стоит обычный кран маецкого ручной через который можно тоже удалять воздух вот такое вот нехитрое устройство, которое обошлось мне ну где-то в 300 рублей. И которое служит, чтобы дети бабусь не повернули э, ручку крана, нужно ее потом, если оставляете его, откручивать гайку и снимать эту ручку. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал, если я кому помог.